Размышляя над личностью и над обществом, я наткнулся на парадокс, на парадокс нестыковки. Понимаете, нам как-то так вот вбивают в голову о том, что личность – это составляющая часть общества. Но сами посудите, общество – это какая-то серая однообразная масса. В самом лучшем случае это группа единомышленников, большая группа, очень большая. Но как тогда личность может являться частью общества? Выходит так, что личность как раз является противоположностью общества. И если уж так прямо выражаться, то личность является врагом общества, врагом народа, врагом толпы, врагом системы. Понимаете? Личность мыслит, мыслит индивидуально, способна принимать самостоятельные решения. В этом вся суть. Подумайте, если есть у вас какие-то мысли на эту тему, поделитесь с ними. Ну, можете даже со мной, я буду не против, потому что это еще один кусок пропаганды. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.